друзья всем привет давайте с вами разберем маркетинг pvpn от компании purenet давайте начнем с себя поставим вверх и э, смоделируем такую ситуацию мы приглашаем первого человека назовем марина пусть будет марина В этом случае мы от Марины получаем 10%. Так как мы, когда активируем VPN, у нас становится базовая реферальная программа ранг 10%. Следующим мы приглашаем Сергея. Мы Сергея также получаем 10%. И давайте возьмем третьего человечка. Ну, пусть будет... Женя. мы с него также получаем 10 процентов у нас есть уже три человека тем самым мы переходим на ранг выше на ранг 15 то есть от 0 до 3 10 процентов от 3 до 6 15 от 6 до 12 20 процентов ну и так далее Далее, давайте, допустим, Марина приглашает Степана. Степан. В этом случае что получается? Марина, так как пригласила Степана, получает вознаграждение 10%. Что же получаю я? Это у меня получается вторая линия. У меня 15%. Марина мой личный... Приглашенный, э, Степана пригласила Марина. Тем самым э, вычитается разница процентов между мной и Мариной. У меня 15, у Марины 10. 5 процентов я получаю от Степана. Далее. Марина приглашает еще Артема. Артем. Артем. Марина получает 10%. Я получаю разницу. 15 минус 10. 5% моих. Далее. Женя у меня приглашает. Э, Елену. Елена. В этом случае у нас все то же самое. Женя получает 10%. Я получаю разницу. 15 минус 10%. 5% моих. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня 6 человек. В этом случае я перехожу на ранг 20. Обратите внимание, у меня приглашенных трое. И трое людей пригласила моя первая линия. Но ранг у меня поднялся. Далее. Сергей приглашают. Давайте возьмем. Костя. Костя. Сергей получает за приглашение Кости 10%. Я получаю разницу. У меня уже 20%. Так как это седьмой человек, у Сергея 10%. Я получаю а, разницу 10%. Далее. В, Малини, в Марининой структуре а, Артем приглашает. Ну, давайте возьмем а, Свету. Что в этом случае происходит? У Артема 10%, это его личный приглашенный. Артем получает 10%. Марина в этом случае не зарабатывает ничего, так как у нее с Артемом один ранг, у нее и у него 10%. А я получаю разницу между Артемом и мной. У Артема 10%, у меня 20%. Я получаю разницу 10%. У Марины получается три человека уже. Марина переходит на ранг 15. Далее. А, у Сергея. Сергей захотел пригласить а, человека. А, давайте его назовем Лизой. Лиза. Сергей получает 10% вознаграждению за приглашение Лизы. Я получаю разницу между Сергеем и мной 10%. Далее пойдем. У Костя захотел пригласить Никиту. Никита. Костя получает 10%. Сергей не получает ничего от именно этого приглашения, так как у них одинаковые процент, я получаю разницу между Костей и мной. У Кости 10%, у меня 20%. 10% моей. Сергей переходит на ранг 15%. Дальше. Я приглашаю лично, давайте назовем Марину, еще одну. В этом случае у меня ранг 20%, так как это лично мой приглашенный, 20% я получаю за рекомендацию Марине сервиса P.U.P.N. Далее, давайте посчитаем, сколько у меня человек уже в структуре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Так, давайте Степан приглашает, давайте Федю возьмем, Федя, в этом случае что у нас получается, 10% идет Степану, у Марины она 15%, то есть 5% идет Марине, разница между Мариной и Степаном 5%, а я получаю разницу между Мариной и мной. Также 5%. То есть получается 5% я получил за приглашение уже в третью линию. У меня 12 человек. При достижении 12 человек у меня меняется ранг. Он становится 25%. 25%. И люди с 12 по 18 я получаю уже 20% реферальных вознаграждений. Друзья, здесь все наглядно, просто сложности нет никакой, пользуйтесь. Простой, очень простой маркетинг, где вас э, толкают все, без разницы, и вы зарабатываете э, со всех линий. Единственное, когда с вами сравнивается кто-то по рангу, вы не получаете с его структура до того момента пока вы не перейдете на ранг выше. Всем спасибо пока пока!